Друзья, хочу показать вам такой небольшой видеоролик о том, как я подсаживаю племенной материал, который приезжает с Австрии, с Германии. Мне буквально через пару дней приедет племенной материал из Германии. И это будет карника линия пешец И сейчас я хочу подготовить отводочек для того, чтобы подсадить туда матку. Буду я делать, мне нравится такой вариант, там много, люди подсаживают по-разному, в отводке там сборные делают отводки, в семьи, ну и так дальше. Но я был, пробовал в прошлом году так подсаживать племенной материал, мне понравилось, и я решил так и подсаживать дальше. Здесь ничего такого нету, я делаю как бы трушу пчелу, э, делаю как штучный роль Поэтому, почему мне нравится такой метод? ну Можно так сказать метод. Э, по той причине, что я сейчас на трушу пчелы, э, заношу его в темное прохладное помещение и э, завтра приезжает, они сотки посидят без матки, они осиротеют, и завтра приезжает племенная матка моя, и я в свой накопитель для пчел помещаю туда матку и они еще двое суток сидят с маткой в итоге трое суток они сидят в помещении за эти трое суток сутки они без матки и двое суток с маткой они ее принимают без проблем и потом я это все через трое суток наношу на пасеку и заселяю в улей чем мне нравится такой подход? тем, что идет хороший прием матки у пчел слаживается такое впечатление, что у них нет гнезда, у них нет матки у них нет расплода, ни открытого, ни закрытого они не могут потянуть ни свищевые маточники, ни маточники замены ну и так дальше Матка плодная, она, как только я ее выпускаю из клеточки, она начинает сеять и пчелы, так как получается эффект искусственного роя, пчелы быстро стартуют, хорошо оттягивают, восстанавливают гнездо, маточка сеет и семья выходит на очень хороший уровень. Потом в дальнейшем, когда матка уже начнет работать, туда уже можно подставить расплод, например, с других семей на выходе и этим же подсилить семью, чтобы в зиму племенной материал пошел как бы в боевой готовности. Что, что я как я делаю? Я подготовил, у меня есть рамочки. Я вот ящик у меня на 5 штук я ставлю в ящик одну рамочку с кормом это медовая рамочка прошлогодняя подсолнух как всегда он полужидкий полукристаллизованный я его ставлю сюда перед этим, перед этим я могу его чуть-чуть с росинки смочить ну и ставлю его в этот ящик Потом я ставлю три рамочки ващины, обычной вощины, в этот ящик. И, вернее, четыре рамочки. Ну, это у меня четвертая рамочка, почти ну, полуоттянутая вощина. Я ее поставил здесь для того, чтобы добавить сюда грамм 100 водички. Зачем я это делаю? Так как они три дня будут стоять у нас в э, темном прохладном помещении, пчелкам нужен корм и водичка. Можно э, корма меньше давать, чтобы они был у них типа как, как маленький небольшой стресс в том, что у них нету матки, нету сигнезда, нету расплода, э, нет у них ничего. И они просто тогда, ну, хочешь не хочешь, они принимают матку с большим желанием. Можно вощину не ставить, можно просто насыпать пчел, сделать как искусственный рой, без вощины. Но я ставлю вощину, так как они его, сейчас я на тушу пчелы тянуть не будут. Но как только я туда в клеточке посажу племенную нашу матку, они эту вощину начнут отстраивать. Потом, ну, когда, когда я буду выносить рамочки, э, були, я покажу, насколько они отстраивают или ну, как они оттянули эту вощину. Ну и теперь берем наш, подготовили мы ящик для этого всего дела. Ящичек мы чтобы пчелки лучше туда падали, смачиваем стросиночка. Ну и теперь у нас задача стоит это найти. Здесь у меня тоже племенной материал, здесь карника трозик ворова толерантский ну, здесь как бы, чтобы контролировать там раение, чтобы матка, я отсюда и расплод забираю у них. И в данный момент я решил забрать у них какую-то часть пчелы, ослабить племенной материал. В данном случае тройзык воро Толерант. Ну и теперь сейчас нахожу матку и работаем. На улице только что прошел дождь, ну и... Видно, что погода не очень способствует как бы тучно. Я сюда недавно поставил третий корпус, но я отсюда забрал, забирал расплод. Сейчас идет липка. Так, ну это у нас есть медовая рамочка. Вот, кстати, сразу нашел матку. Она в верхнем корпусе разделительную решетку я не ставил. Вот наша матка. Это тройзекваро Толеранс от Карла Пернера. Очень хороший, достойный материал. Вот такая мамка и, в принципе, дочки. Дочки ее тоже такие, как и мамка, похожи по Экстерьеру. Тоже темненькие. Матку я нашел. Так что теперь можно смело э, нам трусить пчелу. Маточку можно в стороночку. Так конечно можно потерять матку, но ну, можно ее колпачок. Ну, я думаю, что все нормально. Ну и теперь наша задача натрусить сюда пчелок. Матку мы нашли сразу. Что нам очень повезло. Здесь расплод, молодая пчелка. Ну и пошли. Я трушу всю подряд пчелу. И старую, и молодую. И как бы не перебираю, чтобы только молодую. То есть э... для приема матки в идеале, конечно, чтобы была одна молодая пчела. Но... Когда я делаю таким таким способом э, трушу, как бы отводочек, таким способом, то для меня ну, не столь важно, они все равно хорошо принимают, проблем нет. То будет и старая, и молодая пчела, они за время Пока приедет матка, пока не с маткой еще двое суток будут сидеть. Они, они почувствуют сиротство, а сиротеют, и проблем не будет. Это верхний корпус, он подзалитый. залитый. Но... Ну пчелы здесь верхним корпусом немного. Повторюсь, я. Забирал отсюда и расплод, и пчелу. А вот здесь кидал корпус в разрез, вощиной. Второй корпус. Здесь расплод в нижнем корпусе есть некоторые мисочки смотрю Ну гнездо у меня как видите чистенькая Вощинка. соты светленькие два дня она заставила вощину, С этой стороны отстроенная, с этой еще нет. Отстроена, но не полностью. Расплодик. Ну и заодно одну проверю на наличие маточника, чтобы наш племенной материал улетел. Надо контролировать. Семьи с племенным материалом я ничем не ограничиваю. Вот в данный момент карника Розе Квардотолеранс работает как обычная семья. Она носит у меня пыльцу, собирает пыльцу, то есть я... я ее не ограничиваю. Она сеет, подставляю им вощину. Вот это в корпус вощины в разрез. Рамочку медовую заберем. Рамочку расплодную поставим. И нашу маточку мы сразу же поставим. Тоже. Гнездо опустим. Так, есть. Это второй корпус в разрез. Повторюсь, я вот так ставил. Вощина. Могу показать, как, она, как они отстроили вощину. Вот Это в разрез. Они отстроили и уже заливают метком. Вот есть рамка, где еще не полностью отстроена. Но тем не менее, как видим, я расширяю корпусами, то проблем с оттягиванием нету. Даже вот залили метком липкой, залили липкой. Матка у нас в нижнем корпусе. А верхний корпус уже такой тяжеленький. Слиповый медом. Челок я забрал достаточно. Забрал достаточно. Почти залитая, но еще не печатанная, но и не полностью залитая, еще не тяжелая, но есть. Закрываем нашу семью. на трусили мы много, ставлю пятую рамочку с рощинкой и расставляю рамочки. Все, друзья. Чулок мы натрусили. Закрываем наш ящик. Готово. Пчелок, пчелки есть. Теперь заношу его подвал и завтра приезжает наша племенная мать, как карника пешица. Ну и посмотрим. Будем. А что смотреть? Посмотрим на матку и садим ее к этим челкам. Сейчас они будут волноваться, матки не будут. Ну, корм у них есть на три дня. Водичка у них есть. Осталось им подождать маточку. Все, понился в подвал. Ожидаем матку. Так, друзья, получил я свою маточку. Уже свою э, племенную из Германии. Это Карника, линия Пешиц. Э, Саблетника Генберт, э, Институт Кирхайн. Вот маточка приехала. Спасибо Денису Фадееву за то, что он поставил этих маток. Пчелки все живенькие, резвенькие. Маточка лазит, все хорошо. Э, паспорт присутствует. Моя маточка приехала с номером 24, мне везет на номера, у меня были 14-22, ну такие рядом. Все хорошо, канди ели немного. Ну, доставка быстрая. И с Германии доставка быстрее происходит, чем по Украине. Все нормально, никаких повреждений с маткой я не вижу. То, что я хотел, пешец. Евгений Рудь меня полностью устраивает Потому что у меня есть его матка Тройзек 1075 Которая хорошо себя показала и показывает И уже не один десяток маток поехала по Украине Я думаю, что многие оценят Вот есть печать Остров Кенбе. Так, Ну что, друзья сопровождающих пчел я выпускаю, оставляю клеточки одну матку можно не выпускать, но я сторонник того чтобы чтобы не было сопровождающих пчел по двум причинам первая причина как ни крути пчелы другие они в клеточке будут проявлять агрессию то есть не без того есть и с пчелами хорошо принимает ну когда одна матка нету ни пчел ничего как бы они более лояльны пчелы к ней относятся а так, как ни крути, другой запах у пчел, и пчелы могут быть, проявлять агрессию. Ну и вторая причина – это пчелы-переносчики разных болезней. Поэтому, хоть они и безболезненные, я все равно этих пчел удаляю и не выпускаю. А именно, ну, извините меня, убиваю, потому что, если я их выпустил, они просто разлетятся по моим семьям. И так дальше оставляю в клеточки одну матку и вставлю сейчас идем с вами ставить в наш накопитель там где уже натрушены пчелы где они уже практически сутки постояли без матки ну и с маткой они постоят в подвале еще двое суток за это времени пчелы забудут свое место прежнее место обетования и у них создастся новая семья новая маточка новое гнездо, ващинка и так дальше. Все, друзья, пчел я сейчас выпускаю и идем подсаживать. Друзья, маточку я пчел выпустил, маточку оставил одну, ну и теперь несем ее к нашим пчелкам. Друзья, пчелки наши без матки слышно, как они... Я включил просто свет. Как они волнуются. И слышно сильно-сильно гул. То есть они уже осиротели. Очень-очень. Теперь я просто беру и помещаю матку к ним. Просто вот так. Раз. И все. Чуть-чуть пчелки вылезли. ну ничего страшного, они сейчас почувствуют, что у них есть матка и они успокоятся Вул очень сильный, аж страшно но нормально просто я включил цвет. если бы я не включал цвет, но без этого я не смог бы вам показать я просто открыл Ничего. Несколько пчелок вылезло. Не будем им. Они сейчас успокоятся. Матку я положил на рамки. И все. Оставляю теперь э, матку еще на двое суток с ними. Прошло сутки. Еще двое суток они будут сидеть так с маткой. Потом через какое-то время зайдем, послушаем, как они э, они, в принципе, сейчас уже почувствуют запах матки и успокоятся. Все, теперь зайдем попозже.